У нас есть несколько критериев, по которым мы можем охарактеризовать игры. На ваш взгляд, какие из них определяют суть игры? Игры вот любого типа пока. Ну, в первую очередь, наверное, правила взаимодействия. Вот про, про свободу выбора и про радость, про фан мы уже говорили, что они обязательны. Потом вот правила взаимодействия и, наверное, цель игры. Да, Отлично. Вижу. Возможны. Есть игры без сценария, есть игры с сценарием, то есть это будут как разные типы игр. но и даже если сценария нет, вот если ролевые игры, то там это другой же вопрос, дальше будем говорить. Если игры вообще берем, то сценарий не является обязательным критерием. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Значит, у нас выделено правило, радость от игры, цель игры, взаимодействие игроков. Может быть, что-то еще? Наверное, желательно реиграбельность. Желательно, но давайте подумаем, можете ли вы привести пример игры, они сейчас очень популярны, которые практически не реиграбельны с одной и той же группы людей, то есть вряд ли те же самые люди будут квесты. Да, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. то есть квест вот. Да, то есть пройдя этот путь, вы уже раскрыли все секреты, вы уже дошли до цели, вы нашли ту, либо информацию, либо артефакт, который нужно было найти. Все, вы не пойдете по этой дороге, вам нужен следующий уровень. А, то есть эта игра не реиграбельна. Все-таки есть здесь еще один критерий. А соревнования? Давайте, по, давайте обсудим. А, можете ли вы привести примеры игр, где нет соревнования, но все равно это игра? А игры в любом случае включают в себя конкуренцию, соревнование, только она может быть не между игроками, а между игроками и игрой. Игрой, угу. <свят> да. И тогда, как бы, есть, возможно, борьба, игра против игроков, угу. но это может быть не совсем тогда конкуренция между игроками, <свят> потому что я, скорее, больше имела в виду соревнования между игроками. <свят> а вот что вы думаете по поводу свободы выбора? И принятие решений. Является ли это компонентом игры, на ваш взгляд? Да, это выделю. Mm -hmm. Сейчас. Mm -hmm. И мы с вами посмотрим, что про это думают другие люди. Сейчас, мы следующий слайд с определениями двух, я бы сказала, гуру игрового мира. Один наш отечественный, Андрей Комиссаров, который и сам создает игры, в частности, эволюция, о которой мы уже говорили, на ваш взгляд, где здесь ключевые идеи? И мы все из предыдущего слайда отразили, как бы выделили жирным. Игра, пространство свободного выбора и взаимодействия, подразумевающее особую игровую деятельность и существующее только тогда, когда участники игроки принимают правила, условности и ограничения этого пространства осознанно, ответственно, с удовольствием. И потом он еще оговаривает, какой во всем этом определении самый важный ключевой элемент? Как вы думаете, какое слово я сейчас выделю, как, вот, с точки зрения комиссарова, скорее всего? Игроки. Свободный выбор. Удовольствие. Mm -hmm. Удовольствие. Mm -hmm. То есть он особо подчеркивает, что если нет удовольствия, то это уже нельзя называть игрой. Мы видим, какие характеристики. Свободный выбор. Раз. Взаимодействие, мы с вами отмечали, принимают условности и ограничения. Мы говорили как раз о правилах, да, условностях, и это принимается, это свободная воля опять же, не только принятие решений в игре, но и принятие ограничений, которые накладываются правилами, и с удовольствием. Давайте посмотрим на определение Сидемейра, тоже автора игр такой гуру в сфере игр и создания игр, то есть у него очень определение короткое. Да, он много про это говорит, дальше поясняя, но для него это серия интересных решений. Плюс позже он поясняет, используя фразу «informed choices». Итак, решения, они интересны, то есть это однозначно перекликается с, с удовольствием у комиссарова с uh, фан, uh, да, радость от игры, о чем мы уже говорили, да, принятие решений, и эти решения, informed choices, они, uh, у нас есть информация, они осознанные и uh, обдуманные, то есть мы uh, на основе, так называемого загруза, то есть когда мы получаем информацию в начале игры о том, что за ситуация, в которой мы оказались и какова наша конкретная ситуация как игрока, мы дальше уже принимаем решение, исходя из того, как развиваются события в игре. Скажите, есть ли между этими определениями какие-то глобальные расхождения? Пожалуй, что нет, просто да, одно более детальное, да, другое более компактное, но тем не менее, по сути, они отражают общие мысли.